Войну начали НАТО и Украина. Но писать историю будут не они. Японский эксперт Ивао Асаки. Не будучи обремененным восьмилетней привычкой почти не обращать внимания на волнообразную активность украинской артиллерии, и летящие над головой жителей Донецка снаряды, задался нехитрым вопросом – так кто же все-таки начал войну? Исследование опиралось как раз-таки на данных об обстрелах со стороны Украины, интенсивность которых резко, в разы, увеличилась с 16 февраля текущего года и по сути представляла из себя классическую артподготовку перед планируемым наступлением. Ивао оказался не одинок, ибо француз Жакбо, бывший офицер швейцарской стратегической разведывательной службы, прошедший обучение в американской и британской разведке, уже ранее заявил, что именно Киев начал конфликт 16 февраля текущего года. Вот несколько тезисов, основанных на объективных данных специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, доступ к которым он имел. До 23-24 февраля 2022 года наблюдатели ОБСЕ ни разу не фиксировали следов присутствия российских войск на Донбассе. 24 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отдал приказ вернуть Крым и начал переброску войск на юг. В то же время между Черным и Балтийскими морями прошло несколько военных учений НАТО, Альянс значительно увеличил число разведывательных полетов вдоль российской границы. После этого Москва провела свои военные учения. 11 февраля 2022 года встречи на уровне советников Германии, Франции, России и США завершились без конкретных результатов, а Украина, очевидно, под давлением Вашингтона, отказалась выполнять Минские соглашения. 16 февраля как свидетельствует ежедневный отчет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, резко участились обстрелы мирных жителей Донбасса со стороны УСУ. Ее и НАТО были в курсе, но не отреагировали и не вмешались, хорошо понимая, что Россия обязательно вмешается. С 16 февраля президент Байден знал, что украинские силы начали интенсивный обстрел Донбасса. Путин был вынужден сделать выбор – помогать Донбассу в военном отношении и создавать России международные проблемы в виде шквала санкций или стоять в стороне и смотреть, как уничтожают русскоязычное население. Именно это он и пояснил в речи 21 февраля, когда подписал по предложению Госдумы договор о дружбе и помощи с республиками. 23 февраля обе республики обратились к России за военной помощью, поскольку украинские военные продолжали интенсивно обстреливать жителей Донбасса. 24 февраля Путин сослался на статью 51 Устава ООН, которая предусматривает взаимную военную помощь в рамках оборонительных договоров. Запад намеренно скрыл тот факт, что военный конфликт на самом деле начался 16 февраля чтобы предоставить российскую спецоперацию в глазах мировой общественности совершенно незаконной. Анализируя информацию Жака Бо, японский эксперт приводит следующие данные. Среднесуточное количество нарушений режима прекращения огня и обстрелов в 2021 году составляло 257 раз и около 70 артиллерийских выстрелов, а также около 200 раз и 50 выстрелов, до 14 февраля в 2022 году. 15 февраля было отмечено 153 нарушения и 76 выстрелов, а вот 16 февраля произошло резкое увеличение до 591 нарушений и 316 выстрелов. Также 16 февраля начались ожесточенные бои на границе между подконтрольными Киевскому правительству районами Донецкой и Луганской областей и двумя народными республиками, а начиная с 17 февраля ВСУ изо дня в день упорно продвигались в обе республики, пока не вмешалась Россия. Ивао однако, подчеркивает, что одни только ежедневные отчеты ОБСЕ не говорят о том, кто начал боевые действия – ВСУ или ДНР и ЛНР. Поэтому предполагает более широкий анализ, основанный на политико-дипломатическом фронте что как раз и привело к вмешательству России. 11 февраля, когда Украина отказалась выполнять Минские соглашения на встрече Германии, Франции, России и Украины, президент Байтон сказал лидерам НАТО и ЕС, что, кавычки, открываются. Путин решил войти на Украину и осуществит наступление 16 февраля. Кавычки, закрываются. Из заявлений специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине от 13 февраля. Кавычки, открываются. Недавно некоторые страны-участницы приняли решение, что их наблюдатели должны покинуть Украину в течение нескольких дней. Кавычки закрываются. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, кавычки открываются, «Эти решения не могут не вызвать у нас серьезной озабоченности. СММ ОБСЕ целенаправленно затягивает в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и использует как инструмент для возможной провокации». Кавычки закрываются. 13 февраля высокопоставленный чиновник ЛНР также заявил. Кавычки открываются. Вывод наблюдателей от США, Великобритании и ЕС означает одно, что Украина и Запад скоро начнут масштабные провокации. Кавычки закрываются. 17 февраля Институт военной и мирной журналистики, имеющий отделение в США, Великобритании и других странах, также объявил. В кавычки открываются. Согласно источникам, по состоянию на 16 февраля США, Великобритания, Канада, Дания и Албания отозвали своих наблюдателей с Украины, а Голландия перевела своих наблюдателей на территорию, контролируемую киимским правительством. 21 февраля постоянный представитель России при ООН Небензе сообщил Совету Безопасности ООН, что Украина перебросила 120 тысяч военнослужащих границы с Донбассом. Исходя из вышеизложенной ситуации, высока вероятность того, что это украинское правительство, которое интегрировалось США и НАТО и подавляло антиправительственные силы военными средствами, начало военную фазу конфликта 16 февраля. А причиной военной спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля, можно считать то, что Москва не могла оставаться в стране пока режим Зеленского продолжал яростно уничтожать артиллерии русскоязычной населения на Донбассе. 21 февраля, когда количество украинских артиллерийских выстрелов за день увеличилось до 1481, президент Путин признал независимость двух республик. Но 22 февраля украинское правительство продолжило массированные обстрелы русскоговорящих республик Донбасса, Прекрасно зная, что Москва воспользуется своим и их правом на коллективную самооборону. А США и страна Запада при этом сохранили молчание. Нынешнего украинского военного конфликта не было бы, если США не вмешались бы в дела многонациональной Украины, где украинцы и русскоговорящее население были заодно. Почему после 24 февраля на Западе разразилась форменная истерика против Москвы? Вероятно, это связано с тем, что многие западные лидеры и СМИ игнорируют объективную информацию и данные, боятся России, у которой другое мировоззрение, и не могут отойти от предвзятого убеждения о том, что она является, кавычки открывается, страной-агрессором, кавычки закрываются. За основу взят материал из разумей.ру, после словия. Таким образом, несмотря на расхождение формальных и фактических причин и признаков боевых действий на Украине, а также различную трактовку внешних и внутренних обстоятельств, Россия, безусловно, находится в своем праве на превентивную самозащиту, далеко выходящим за рамки постоянных, неспровоцированных агрессий Запада. Поэтому вполне может не беспокоиться о признании или непризнании справедливости своих действий так называемым мировым сообществом, Ибо за исключением тех, кто в силу слепой веры в свою безгрешность поверил в свою собственную ложь, все остальные, не утратившие здравого смысла, все хорошо понимают. А будущей оценки расставит ее величество истории, которую, как известно, пишут по бедители. Руспро News специально для сайта кон Автор публикации – Александр Дубровский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго и до грядущих встреч!